На полках продуктовых магазинов представлен большой и разнообразный выбор продуктов питания. Но в поисках вкусной пищи мы часто забываем узнать о вредных свойствах того или иного продукта. Диетологи предупреждают, зачастую важно не только что ты ешь, а сколько ты ешь. В этом случае даже полезные, на первый взгляд, продукты могут стать вредными и опасными. Понятно, что какие-то, скажем так, вещества, которые в небольших дозах вредны, можно найти в любом продукте. Вот. В груше есть формальдедит. В яблоке циановодородная ця кислота, где угодно можно что-то найти, что угодно, но как я все время говорю, вот и в беседах с вами, и в лекциях, которые я провожу, скажем так, вне университета, вот ну, такие лекции общественные, свободные лекции, опасно не сама по себе формула вещества, опасно не вещество, опасно то, в каких количествах мы его потребляем. Что касается вредных и полезных продуктов, то здесь речь идет о созданных людьми продуктах, которые не имеют природного происхождения. К такой продукции можно отнести газированные напитки, колбасу, майонез, содержащие транжиры и изделия. Сейчас, конечно, появляется большое количество ну, разного рода статей о том, что тот продукт вреден, этот продукт вреден, что там есть несовместимые продукты, ну хотя... Скажем так, два несовместимых продукта я, конечно, могу назвать это, намазать на жирную колбасу большой-большой слой майонеза, это будет несовместимо. Ну или там закусить сладкий чай сладким же пирогом, тоже несовместимые продукты, ну поскольку в первом случае мы превышаем норму жиров, во втором случае, вот то, что я говорил только что про добавленный сахар. В результате излишнего употребления тех или иных продуктов в организме продуцируются дефектные биологические структуры, а итогом могут стать болезни. Свой рацелон лучше строить по возможности использовать продукт, прошедшие меньшую обработку. Ну то есть мясо лучше, чем колбаса, мясо приготовленное, самостоятельно лучше, чем там буженина, купленная в магазине. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз.